Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин, и сегодня я вам расскажу про три важнейших момента, которые нужны для того, чтобы у вас были деньги. Напишите мне, и я вам помогу. Ну а сейчас, дорогие друзья, если вас интересует эта тема, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. Игорь Мерлин.ком представляет Итак, дорогие друзья, ну, во-первых, это видео рассчитано на тех людей, у которых уже есть доход. И этот доход, он не идет от зарплаты, а от какой-то вашей деятельности. Например, у вас какой-то свой проект или какой-то бизнес, или это сетевой маркетинг. Неважно. Главное, тот проект, который подразумевает рост ваших доходов. Ну, понятно, что если вы получаете зарплату... Конечно, может быть карьерный рост, но это не совсем то, и вы дальше можете не смотреть, если вы просто сидите на зарплате. А вот для тех людей, у кого уже есть нечто, и вы уперлись в потолок, нечто имеется в виду не нечто страшное, а нечто в виде своего источника доходов, и он почему-то не растет, крокодил не ловится, не растет кокос плачу Богу, молятся, не жалея слез, помните? Так вот, что надо сделать? Вот для того, чтобы у вас начало получаться, вам необх... необходимо соблюдать несколько правил. И я вам расскажу про три важных вещи. И первое, самое важное, чтобы у вас начало получаться, это ваше желание. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Желание – это очень необходимая вещь. Вы сейчас скажете, Мэрилин, что за хрень, что такое, что такое, я очень хочу. Ко мне приходит и говорит, ты не понимаешь, я хочу, я очень хочу, я прям так хочу. А что ты хочешь? Ну, я хочу что-нибудь, э, чего-нибудь такого большого, светлого. Как говорила моя наставница, она, она так чутила, она говорит, приходит ко мне и спрашивает. Э, что ты хочешь? Я спрашиваю, что ты хочешь? Говорит, Я хочу что-нибудь такое большое, светлое. И она говорит, ну возьми жопу белого большого слона. Подойдет? Нормально. Так вот, друзья, вам нужно конкретное желание. Для того, чтобы у вас это желание возникло, вам нужно в своей голове создать то, что вы хотите. Это может быть не обязательно какой-то предмет роскоши, да там шуба или машина или квартира. Это может быть просто образ жизни, вот вы хотели бы там отдыхать, путешествовать или наоборот работать, заниматься много-много, как вот я. Я не могу отдыхать, я все время что-то делаю, все время работаю, что-то там интересуюсь политикой, читаю кучу разной-разной литературы, там вот, эти сайты изучаю. Почему? Потому что мне это очень интересно. И у меня есть день определенное время, когда я выделяю на то, чтобы заниматься тем, что для меня на самом деле интересно, ну кроме бизнеса и кроме тех многочисленных консультаций, которые я даю живым людям. Вот. Первое, большое желание, его надо возбудить, это большое желание нужно возбудить через то, как вы хотели бы э, жить, или что бы вы хотели, чтобы у вас было, например, там через три года, через пять лет, вот как вы бы хотели себя чувствовать, ощущать в этом. Первое, это большое, огромное желание. Но этого мало, дорогие друзья. Кроме желания нужно еще кое что. А второе, друзья, нужно обязательно обучаться. Если вы не будете обучаться, то у вас ничего не получится. Я вам, ну вот, я хотел как-то сэкономить какое-то время. У меня был такой момент, что, ну я как бы все знаю, я великий гуру, я всем советую. И получилось так, что в моей жизни произошел провал. Это было давно уже, но я помню, как это было, потому что я возомнил себя великим гуру. Нет, когда вы все время себя чувствуете учеником, то у вас все время начинает что-то новое приходить и получаться, и начинают приходить денежки. Понимаете, да? Даже китайцы говорят, они говорят, что человек начинает стареть тогда, когда он перестает учиться. Нормально? Для многих это актуально, так что учитесь. Но вот эта учеба, конечно, можно учиться вот у меня там в, личном, в личном коучинге. У меня сейчас девушка, она говорит, что вот я раньше использовала все это бесплатное, вот хотела то, хотела это. У меня таких много, которые вот она говорит, я училась, все время считала, что надо учиться бесплатно, потому что раз бесплатно дают, значит, оно принесет мне пользу. И все время все изучала. Ну я все изучала, учила, учила, учила, я знаю, я говорю, наверное, ты знаешь больше меня. Она говорит, не знаю, ну может быть. Вот. А результатов нет. Почему нет результатов? Потому что учиться это, это одно. Второе, второе важное, о чем я вам хотел сказать, это то, что нужно учиться конкретно у кого-то. Это может быть не обязательно один человек. Вот у меня сейчас, например, два коуча единовременно, да? Один, с одним мы занимаемся по, по моим роликам, а второй э, это по моим воронкам, по моим интернет делам. У вот два. Вот. Б у меня бывает и три, 4 четыре, <coughs> но ну, сейчас два только. Так вот, э, для чего нужен наставник? Потому что я понимаю, например, я хочу снимать красивые ролики. Как это делать? Что мне надо? Ну, мне казалось, что я уже много чего знаю. Я там закончил Московский институт телерадиовещания, операторский там, режиссером работал. И я думал, что ну вот как бы я тоже опять, видите, Великий гуру, да, все знаю, но на самом деле есть много тонкостей и они появляются каждый раз, каждый раз что-то новое. Вот сейчас работа с Ютубом, например, вот с этими видео, она совсем другая, чем была, например, там пять лет назад. Совсем другая. То есть есть некоторые фишки. Вот, недавно один из моих коучей мне дал 10 фишек таких, что просто я вот сейчас их начну внедрять, уже внедряю, прямо сейчас, понимаете, да? Так вот, второе, что нужно, это наставник, который уже знает, уже прошел этот путь. Вы можете воспользоваться тем, что вы очень хотите, это первое, есть большое желание, и второе, найти себе наставника, может быть, нескольких, который вам поможет сделать то, чего вы хотите? Ну, например, вы можете обратиться ко мне. Под этим видео есть адрес электронной почты Игорь Мерлин, собачка ком Вы можете обратиться ко мне, если вы почувствуете, что я вам могу помочь. Но сразу могу сказать, что я беру не всех. Я, у, у меня достаточно клиентов. У меня освобождаются где-то там раз в месяц, может быть, бывает одно место. Нормально, да? И я выбираю самые интересные случаи. Я не беру всех подряд, вот мне деньги там, вот все очень дорого, давай ко мне. Нет, я беру только тех, с кем мне интересно работать. А чтобы понять это, мы, короче, устраиваем бесплатный созвон. И я рассказываю, мы ну, как бы общаемся, и я понимаю, могу я помочь, хочу ли я, а смогу ли я, а хочу ли я. Грузины такие есть. А хочу ли я, а смогу ли я. Понятно, да? То есть, второе, что вам нужно – это наставник. И вы скажете, Мэриэн, а что же такое третье, третье, что же такое? Вот третье, дорогие друзья, это самое важное, третье, что нужно – это нужно быть все время в тонусе, действовать. Неважно, правильно вы делаете, неправильно, нужно действовать. Нельзя сидеть на месте, нельзя на своей заднице сидеть и ждать, когда что-то произойдет. Оно не произойдет никогда, если ты просто будешь сидеть на своей заднице. Потому что между задницей и диваном 100 долларов не пролазит. Надо задницу отрывать от дивана. Отрывать от дивана свою задницу, свою задницу. Понятно, да? Так вот, три этих важных вещи. Если вы хотите этому научиться, вы можете обращаться ко мне, конечно. Записаться на консультацию к Игорю Мерлину можно по ссылкам внизу. Конечно, я помогаю не всем, потому что физически у меня нет времени. Но те, кто действительно захочет, у кого есть большое желание, пожалуйста, пишите. И э, еще раз перечислю, друзья, для того, чтобы в вашей жизни начали получаться какие-то денежные сдвиги в лучшую сторону, чтобы начали приходить деньги, нужно первое большое желание конкретное что вы хотите изменить свою жизнь, чтобы она была такой-такой-такой-такой. Второе. Нужен обязательно наставник. Один, два, три, пять наставников, неважно сколько. И обязательно третье. Это все время быть движением. Действовать, действовать, действовать, что бы ни происходило. Даже если вы неправильно что-то сделали, вы исправите. Это будет лучше, чем вы будете сидеть на заднице, на диване, лежать и ничего не делать. Вот так, дорогие друзья. На этом сегодня все.